Дорогие друзья, интернет-пользователи, гости моего канала, с я Серик Нолик. Давно я вас не видел, давно уже вы меня не видели. Жив, здоров, слава богу. Что хотел бы вам показать, друзья? Как вы помните, мы заказали 300, 300 прутков для изготовления живой изгороди, из которых вот осталась часть прутков. Это мой первый эксперимент как забор, таки это вы вот дерево. Предварительный результат вот он. Вставил себе вот такой вот ну не себе, а дереву такой круглячок для придания формы как вы все понимаете туи уже есть во всех а вот американские евы к сожалению еще у нас в Беларуси не распространена визуально ну, она метр семьдесят что еще ну минут 25 работы главное желание главное желание Сегодня мы покажем курок, цыплят, инкубатор, кроликов, эм, свинок, огород, забор, работа, работа, еще раз работа кто... Кому скучно жить в городе, приезжайте в деревню, беритесь себе дом и будет работа, работа, работа Пойдемте, А Если кто ко мне приезжал в гости, я всегда им говорил, что здесь была в перспективе дорожка, она уже имеется Будет плетена изгородь, мы сейчас ближе вам покажем ну и вот такая красота в саду. Между прочим, это гибридная сливка. А какая? Не помню. Понимаете, всю жизнь пытаюсь тебя, когда что-то садишь, записать, ну там, пометить где-то, что ты будешь знать, какой то сорт. Да ни хрена не получается. Ой, не получается тогда. Там записал, там записал, там дети сорвали, там собака попила. Ну, все, идем смотреть. Живой изгородь. Так, Живой изгороди наши уже три недели. Ростки, понимаете, как видите, пошли как с центра под верху но ну, здесь главное качество такое чем зеленее пруток чем быстрее с него идет росток парадокс да а чем темнее пруток чем росток меньше ну это уже нюансы так сюда смотрел калитку ковану в беларуси ценник сумасшедший 500 600 800 рублей короче кол второй кол и деревянная будет калитка. Ну, извините, друзья, ну такие, ну надо отдать... С такими кол. расценками? Ну, отдать целую зарплату, чтобы мне здесь сделать калитку Ну, так, траку мы подкосили. Траку мы подкосили. Тут мы тоже уже один раз косили, буквально пару дней назад. Что еще? А что еще? Все хорошо? Все, идем дальше. Так, ну курки что курки несутся. Э, яйцо на продажу полным ходом. Не хватает тем людям, которые заказывают, честно, поэтому приходится ждать 3-4 дня. Ну для меня это хорошо, потому что есть постоянно сбыт. Юлек. А, постоянно сбыт. Ну а люди немножко нужно подождать. Малинка, как вы видите, все хорошо. Ну, все хорошо. Да, Юлька, пошли цыплят показать. А здесь галаши. Так, мы свою бульбу уже посадили. А это у нас есть хорошие друзья, у которых своего огорода, к сожалению, нет. Здесь 10 мешков бульбы. Поэтому мы им предоставили частично свой огород для посадки не только бульбы, но еще и грядок. Это мы покажем дальше. Так, здесь такое небольшое устройство для хранения, ну или как это, как содержание цыплят, цыплят в э, день. Это наша первая партия инкубационного яйца, которая была... Э, Оживили, частично оживили. продали но это мы себе оставили здесь разные глашейки такие есть один такой вот еще инвалидик с лапкой но ну, мы его ставили пожалели поэтому как бы все хорошо нужно уже насыпать пшенавики ну где пшенавики а отворожок а, mm -hmm. отлично ну судя по того, что этим цыплятам буквально 16 дней вот так Через 5 дней, 5-6, у нас появится вторая партия инкубационного яйца. То есть цыплят. Идем дальше. Так, чтобы не врать, нужно показать сразу же. Видите? Вот здесь только галошейки. Ждем. Температура, температура. Здесь еще и влажность. Все отрегулируем. Александр, тише, тише, в Так, грубо говоря, огород. Вот там в конце, видите, мы посадили 4 мешка бульбы своих. А вот на этом месте будем садить 10 мешков нашим друзьям. Так, с правой стороны здесь садят наши друзья. Маленький парничок, здесь бульба, здесь грядки ихные. Там мои дрова. Ну то есть вот здесь это друзья садят. А с правой стороны здесь уже садим мы. То есть, ну, Юлька, как вы знаете, в каком сейчас положении, поэтому мы не будем садить большое количество рядок, а так небольшое количество. Там сусседка, сусседки, привет. Тоже там, видите, ковыряется, молодец. Ну, а там черного. Ну, здесь мы, ну, как видим, ряг и сня. Все хорошо. Здесь, вот такая буквально осталось 2-3 недели. А это Гомельские. Гомели привет. Синоводство Беларуси. Так, друзья, если у вас появились вопросы по крыльководству, заходим в э, ссылки в описании и в первый комментарий. Друзья, не знаете, кто вам поможет? Не знаете, где спросить? Заходим в группу ВКонтакт ⁇ Кролиководство ⁇ Здесь огромное количество полезной информации для кролиководов, как начинающих, так и с, с большим опытом. Ссылка на группу будет в описании к видео, та же будет закреплена в комментариях. Заходите, друзья, здесь огромное количество полезной информации о содержании, кормлении, лечении, приготовлении, выращивании. Также, как сделать клетки, как сделать условия для содержания хороших кроликов, как в помещениях, так и на улице. Друзья, ссылка в описании, ссылка в комментариях. Переходите, подписывайтесь. Ну а по поводу кролиководства что можно сказать приезжали к нам а, смотрим вышел уже с гнезда малыш иди назад к мамке молодец. Мамки. молодец так приезжал нам человек с Гродненской области который ехал в Москву грубо говоря да? А, то есть с Гродно до нас 450 еще до Москвы 650 вот он у нас приобрел кролика поместный он скинул уже видео, как что у него в хозяйстве. Поэтому в следующем ролике будет обзор данного человека с Москвы, как он держится, держит кроликов своих. У нас кролика маток сейчас сколько у нас там 10, наверное. Большинство у нас с крольчатами. с крольчатами. энное количество кроликов мы уже продали. Здесь вот тоже мы освободили. Вот это серебро серебро малыш малыш уши обработаны йодом от клеща то есть ну что такое здесь у нас гнездо получилась такая ситуация что здесь воспаленный глазик мажем мазью видите как получилось и крольчиху мы отняли от крольчат в 25 дней это очень плохо потому что произошло непредвиденная случка крольчихи без моего ведома и пришлось отнять 25 дней, чтобы она успела сделать гнездо, ну, как вы понимаете. И этим крольчатам сейчас плохо. А, вот она. И тем крольчатам тоже не очень хорошо, потому что молочность ее была все-таки на грани. Но, слабого выходили. И вроде бы крольчиха даже начала набирать вес. Только нужно зерно насыпать. Уже здесь ничего нет. Так, Юлек. Все, контроль, контроль. Так, по поводу отформы. От корма. От корма. Вот здесь у нас осадка крыльчат произошла. Они ушли в 45 дней. Здесь у нас мальчик серебро. Здесь вот такие крыльчата. Здесь вот такие крыльчат уже два забрали. Александр у нас такой есть. Здесь серебро мальчик девочка парочка. Здесь вот такие у нас, уже им 50 дней, тоже помесь, помесь такая хорошая, да? Он такие молодцы, интересные крови. Здесь есть талисман наш, да маленький хорошенький, Он на руках, поэтому такой хороший. Мы его на мясо никуда не оденем, ресницы такие большие, шикардос. Так, здесь у нас девочка 20-го семенина. Здесь мальчик, как вы помните, с лапкой, который ну, он пойдет на убой. Здесь у нас тоже девочка. Смотрите, куда он лезет. Ах ты, засранец! Назад! Ну так. Здесь у нас девочка сидит тоже у нас на случке. Уже случина 20 числа. По поводу мальчиков. А, Проудали мы человеку Павлу еще раз повторяюсь видео он скинул как что у него хозяйство, поэтому заходите смотрите это будет следующее но ну, это наше серебро мальчик один и в той клеточке другой мальчик то есть мяском мы есть с... вот, видите у него лапка очень же вот такой интересный кролик да? интересный кролик так ну обзор хозяйства мы сделали показали что у нас как бы произошло что мы делаем ну а то что мы будем планировать делать вы увидите, друзья, в следующем видео. Все, друзья, всем пока. Всем счастья, здоровья, семейного получия, мирного неба над головой. Ой, а что-то... А, это маленькие. Маленькие. Вот, они все вышли. Открыли просто они, Да. На Да. Все, всем пока, друзья.